Почему я выбрал район Бытха? Отвечаю на ваши вопросы. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала YouTube. В данном видео отвечаю на вопросы, почему я выбрал район Бытха, почему я купил квартиру именно в районе Бытха, и в данном ролике постараюсь рассказать все плюсы и минусы данного района. И сейчас мы взлетим на коптере, прогуляемся по району пешком и проедем на автомобиле. Начиная свой обзор практически с самой верхней точки района, это сквер Бытха, улица Краевская, греческая. Уютненький сквер, зоны отдыха, детские, спортивные площадки. И я сразу всем говорю, Бытха ⁇ это гора и подходит не всем. А еще рядом с этим сквером есть лес. Куда можно прийти погулять, пожарить шоки. Ой, а хотя почему нет, если аккуратно. Можно погулять с собакой. Ах, какой здесь чистый воздух. Бытха относится к Хостинскому району Сочи и является одним из самых престижных микрорайонов. До самого центра Сочи несколько минут на машине. Хорошие дорожные развязки. В любую точку Сочи можно добраться без пробок. Рядом стадион, где можно заниматься различными видами спорта. Также тропа теленкур, по которой я люблю пробежаться для разогрева перед тренировкой, после которой искупаюсь в море. Сейчас я двигаюсь по курортному проспекту со стороны морпорта. И вот она, бытха, хорошие дорожные развязки. С правой стороны стадион, с левой стороны... Девятая гимназия. Сейчас мы проезжаем апартаментный комплекс «Камелия». В нем останавливалась сборная Бразилии, когда у нас был чемпионат мира по футболу. В «Камелии» очень хороший пляж. И я могу вам рассказать, как сделать туда бесплатный пропуск. Поэтому звоните, пишите. Это вам на заметку. И сейчас мы поворачиваем на бытху. Кстати, здесь сделали светофор. Таким образом, пробка со стороны Адлера вроде как рассосалась. С правой стороны популярная Хинкальная, слева не менее известная Чебуречная, район Бытха окружен санаториями, слева санаторий Металлург с морской водой, прямо по курсу жилой комплекс Идеал Хаус, он у нас относится к разряду элитной недвижимости в Сочи, там тоже есть бассейн, есть спортзал. На самом деле очень крутой комплекс, разные тут имеются предложения. Кому интересно, звоните, пишите. На сегодняшний день минимальная стоимость 12,5 миллионов за 68 квадратных метров. Здесь двухстороннее движение. Направо улица Возрождение, там же санаторий Ворошиловский. А тут уже одностороннее движение. Смотрите, широкие асфальтированные дороги. Тротуары выложены брусчаткой. Быт один из самых зеленых районов в Сочи. Сейчас мы проезжаем Дом культуры Аэлита. Вот такой центровой пятачок. Много автобусных маршрутов. Поэтому в любую точку Сочи можно добраться без проблем. Слева рыночек. И здесь уже двухстороннее движение. На самом деле, благодаря этому на Бытхе никогда нет пробок. Если мы свернем направо, то мы попадем к тому самому скверу. Бытха очень богата инфраструктурно. Здесь есть абсолютно все что потребуется для комфортного проживания и отдыха. С правой стороны еще один рынок. Ну и такого добра, как магазины «Магнит», «Пятерочка». Здесь хоть отбавляй. Также есть мойки, автосервисы. Слева небольшая кафешка «Санторини». Я время от времени забегаю туда перекусить. Вот мы проехали по кольцу и снова вернулись к санаторию Металлург. Немного прогуляемся пешком. Это улица Дивноморская. Здесь растет хаурма. Вот она. И скоро ее можно будет сорвать. Также тут пальмы, елочки, по которым бегают белочки. Здесь же отделение Сбербанка. Улица Ровная. Зеленая всевозможные магазины есть на улице дивноморская вот такие красивые сталинки где за окнами сушатся труселя а мы поднимемся чуть выше на несколько ступенек и тут тоже улица дивноморская мне нравится что вот эти лестницы меняются на абсолютно ровную дорогу у вас есть возможность передохнуть кому-нибудь позвонить и при необходимости зайти в поликлинику. Я преодолел еще несколько ступеней и оказался как бы на третьем ряду улицы Динаморская. Сейчас на ваших экранах жилой комплекс Аэлита. Это один из моих любимых домов на Бытхе. Здесь есть кое-что на продажу. Кому интересно, звоните, пишите. И что же мы увидим, если свернем на улицу? Возрождение. Смотрите здесь, как в лесу. Это одна из КПП. Санатория Ворошиловский. Кстати, в данном санатории тоже имеется бассейн, куда можно купить абонемент и ходить плавать дельфинчиком. А это и есть второй. Заезд и выезд с районом Бытха. Чуть левее санаторий Орджоникидзе и санаторий Правда. Можно выехать как в сторону Адлера, так и в сторону центра Сочи. Имеются на Бытхе и узкие улочки. Например, вот здесь. Это улица Ворошиловская. Но таких улочек совсем немного. И мы выехали на Айлиту. Решил провести вас по еще одному кольцу. С левой стороны 16 гимназия. Если мы свернем направо, мы приедем на сквер Бытха. Если мы поедем прямо, то мы выйдем на трассу Обход Сочи, на транспортную улицу. Это называется Северный склон Бытхи. И это уже третий заезд и выезд в микрорайон Бытха. Если мы свернем направо, мы можем попасть в Адлер, можем попасть на дорогу, которая называется обход Сочи, с него в любой микрорайон Сочи. А если мы сворачиваем налево, то попадаем на улицу Транспортная, которая тоже без пробок приведет нас в любой микрорайон Сочи. А слева это дублер Крутного проспекта. Как я и говорил, на Бытхе очень хорошие дорожные развязки. Направо пошла улица Тепличная. Сейчас направо это улица Транспортная. Мы сворачиваем налево и попадаем на улицу 20-я горно-стрелковая дивизия. Эта улица разделяет микрорайоны Яна Фабрициуса и Бытха. Слева жилой комплекс Империя. Мною любимый. Где есть бассейн, спортзал ресторан в общем много чего интересного а с правой стороны мфц хостинского района вот еще одна развилка по левую руку девятая гимназия если мы поедем направо, правом пойдем на курортный проспект в сторону центра мы поехали прямо где сейчас увидим стадион И попадаем на курортный проспект в сторону Адлера. Немного провезу вас по улице Лесная. Здесь одностороннее движение. На Бытхе тоже есть живые гаражи. Вот они с левой стороны. И улица Лесная. Также утопает в зелени. И давайте сделаем еще один маневр на машине. Если вы поедете прямо, то попадете на северный склон Бытхи. А мы сейчас движемся по улице Ясногорская. Смотрите, какой потрясающий здесь вид. На храм, на море. С правой стороны один из детских садиков. Детских садов, на самом деле, в районе Бытха достаточно. Муниципальных и частных. Здесь одностороннее движение. И сейчас мы уперлись в улицу Бытха. Сворачиваем направо. И эта дорога приведет нас на курортный проспект в районе санатория Металлург. Как я и говорил ранее, вот эти горки и лестницы меняются на абсолютно ровную дорогу, поэтому Бытха совсем не страшная. Если вы хотите купить квартиру на Бытхе, да и вообще в городе Сочи, звоните, пишите. С удовольствием вам в этом помогу. Кстати, если вы сейчас думаете, куда вложить деньги, у меня есть несколько инвестиционных предложений, поэтому не затягивайте, звоните, пишите. Предложения действительно достойны вашего внимания. Красиво, не правда ли? Давайте просто послушаем звук колоколов. Это местная церковь, а с левой стороны находится отделение почты. Итак, я пришел оттуда. Если подняться вверх, то вы попадете на элиту. Но можно пройти вдоль пятиэтажки, по ровной дороге, потом подняться несколько ступенек, и вы окажетесь в самом центре микрорайона Бытха. Я сворачиваюсь сейчас налево, на улицу возрождение сейчас на ваших экранах апартаментный комплекс лиссабон это здание полностью реконструируется ценник сейчас здесь от 170 тысяч за квадратный метр в этом же здании магазин пятерочка а мы двигаемся дальше в этом здании находится частный детский сад на самом деле на бытхе с этим проблем нет и в данном выпуске я не хотел делать акцент на недвижимость, хотел просто показать район, тем самым ответить на вопрос, почему я выбрал район Бытха, почему мы купили квартиру именно в районе Бытха. И я думаю, после данного видео вам станет все понятно. Сейчас на ваших экранах тоже один из моих любимых домов. Это улица Возрождения, смотрите. Он утопает в зелени. И, к слову говоря, сейчас здесь есть у меня несколько квартир на продажу. Кому интересно, звоните, пишите. Ценник от 5 миллионов 700 тысяч. Гора, гора. А что-то двигаюсь я практически всегда по ровному месту. Здесь у нас паспортный стол. И вот смотрите, какая бабуля. Она движется, движется. А движется она, потому что она всю жизнь прожила на бытхе. И насквозь, получается, через улицу Возрождения я вышел прямо в центр микрорайона. Это место называется Аэлита А если чуть спуститься, то вы также оказываетесь на улице Возрождения. Кстати, вот тут слева классные панельки хорошие там планировки двушки 64 метра можно купить даже в пределах 758 миллионов однушки 47 или 48 метров, если я не ошибаюсь в общем, ценник зависит от ремонта а на лесной, чуть повыше можно даже двушку купить до 7 миллионов что у нас здесь? здесь у нас мини-рыночек, пиццерия Магазин Магнит и Магнит Косметик. Смотрите, какой красивый закат. Ой, ностальгия, какая ностальгия. Я вот в этом доме прожил не один год. Это улица Ворошиловская. То есть, пока купили квартиру на Бытхе, пока сделали ремонт, время шло. И мы жили вот в этом доме. Ворошиловская 4. Это, кстати пешеходная дорога как вам район бытха пишите в комментариях свои впечатления вот еще один детский сад на улице ворошиловская и кстати если вы посмотрите мои зимние обзоры зелени тут практически столько же не намного меньше к сожалению, не все показал, что хотел, потому что стало темнеть. Но вы все равно поставьте лайк за мои старания. Хотел еще дойти показать один лесочек, где есть пешеходные дорожки, где можно погулять. В общем, Бытха действительно один из самых крутых микрорайонов. Если вам нужна недвижимость в Сочи, звоните, пишите. Помогу подобрать именно ту, которая подойдет вам по всем вашим требованиям. И если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик.